Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Сегодня у нас урок по вашим заявкам, как смоделировать и изготовить трусики без бокового шва. Девочки, это очень удобная базовая модель, которой я пользуюсь сама, ну скажем так, ежедневно. Люблю изготавливать такие трусики из очень тонкой микрофибры, матовая, тонкая, не ощущаемая на теле. Кому удобно, это может быть кулирка. Обработка срезов тоже на ваше усмотрение. Например, вот в этих трусиках я обработала только верхний срез. И так как микрофибра хорошая качества, из которой можно сшить, скажем так, бесшовное белье, то вырезы для ног я ставила необработанными, так мне удобно, комфортно, то есть это на ваше усмотрение. А самая главная фишка в этом, нет боковых швов вообще, то есть когда мы не используем, не нужны да, вот эти вот лишние швы, которые мы ощущаем на коже, которые врезаются, то есть есть только средний шов по задней детали, вот, средний шов. Он выполняется тоже тонко, аккуратно. И, ну, естественно, нижний шов ластовится. Тут у меня еще просто не доделано. Сюда не, см не смотрим. Только один шов. Все остальное у нас без швов. Вот такие трусики мы сейчас очень просто и быстро смоделируем. Сошьем и посмотрим, что получилось. Итак, друзья, сейчас я покажу вам очень простое моделирование. Но эта модель удобная. Я сама пользуюсь тоже таким видом трусиков. Итак, смотрите. Я перевела с базовой основы переднюю деталь и заднюю деталь на кальку. База моя, отработанная. Ну, все как обычно работает, да? И я сейчас вырежу, а можно это было сделать сразу. Сейчас покажу, что. Можно было сразу перевести это на кальку в таком виде. Я взяла обычную модель слипов, потому что это ну, самая такая удобная модель трусиков, ежедневная. Использовать для таких трусиков я буду микрофибру. Она еще называется, знаете, как кожа ангела. Ну, ее так во многих интернет-магазинах называют. Она очень мягенькая, тонкая, упругая. Из нее еще очень хорошо получается белье, ну, скажем так, бесшовное, которое не обязательно обрабатывать эластичное тесьмо, если это ну, требуется да, по модели. То есть, ну, такое вот то, что не ощущается на теле. Прям легкая, комфортная. Для такой модели мы просто совмещаем детали выкройки по боковому шву. Это можно сделать вот так, как я сейчас. Просто приклею при помощи бумажного скотча. А можно было сразу перевести на кальку, совместив да, вот эти вот боковые швы. Смотрим сопряжение еще срезов. Вот у меня здесь миллиметры выходят немножечко, но это я, я подрежу вот вот таким образом у нас получается вот такая выкройка то есть ничего сложного и теперь смотрите когда мы раскладываем на материале то передняя часть у нас будет обязательно со сгибом боковых швов не будет кстати не переживайте про направление ну скажем так долевой нити потому что ткани эластичные здесь у вас не будет никаких скажем так неожиданностей, ничего страшного и мы должны уложить переднюю деталь серединой к сгибу вот таким вот образом а спинка у нас уже уйдет вот так как она ляжет потому что спинка будет э, со средним швом если этот средний шов при пошиве выполнить аккуратненько ну например каким-то запошивочным швом либо вот я все равно люблю оверлок э, делаю достаточно частую строчку обязательно отрабатываю эту строчку таким образом ну, ниточки тонкие беру да чтобы шов оверлока был плотный все-таки оверлок он дает эластичность шву и спокойненько вот так вот мы просто вырезаем эти детали. Ну, пока я вырезаю, я что еще хочу сказать? Вот такую модель трусиков хорошо еще использовать при пошиве купальников. Потому что, знаете, бывает, что сзади у... Плавок вот этих, да, например. Вот боковых швов нет, все это будет цельно. Опять же, такие трусики можно сделать высокими, ну, там, как ретро-трусики. Либо кто-то любит высокую посадку, прям до талии. Очень удобно. Нет вот этих вот боковых швов, ничего не врезается. А сзади задний шов, например, чем-то, ну, тесьмой эластичный тоже можно обыграть, украсить, да. То есть, ну, как бы вот такая модель, чтобы вы понимали, у нас очень много новичков на канале, сейчас, кстати, прибавилось подписчиков, и мне вопросы приходят, я практически вот эти вот видео записываю тоже и по вашим запросам, ну, естественно, мои какие-то идеи. И вот девочки спрашивают, а как вот так, а как вот, вот, вот например, вот боковых швов, чтобы не было, что сделать там? Можно это обыграть опять же технологически при пошиве, кружево какое-то ставить, да? А можно вот так, то есть все просто, не бойтесь. Передняя деталь у нас подолевой, спинка уходит вот так. У меня уже все с припусками вверху, кластовица я делаю прибавку и небольшую прибавочку делаю вот здесь вот по вырезам для ног. И вырезаем. Смотрите, вот этот момент, это, ну я сейчас просто, у меня достаточно опыта, да, чтобы рука хорошо легла и выкроить сразу на материале, вы когда в процессе создания вот этой выкройки, моделирования, можете здесь немножечко, чуть-чуть, обязательно при помощи лекала, вот если у вас получаются какие-то, скажем так, уголочки ненужные, вверху, но ну, здесь мне достаточно плавно, вот в этом моменте вы просто берете и при помощи лекала делаете себе, ну, такое вот плавное сопряжение. Ну, я сейчас, я как всегда проще рукой. Потому что тут уже ткань, не хочу ее испортить. То есть вот, вот эти скругления, миллиметры, вы аккуратненько все это обыгрываете, то есть убираете, делаете красивое сопряжение. Это все, ну скажем так, рабочие моменты. Вот оно и все у вас получается ровненькое, гладенькое и аккуратненькое. У меня просто выкройка отработана, я знаю, сколько мне здесь нужно прибавить, и вы уже сразу делаете припуски на швы к бумажным этим лекалам и спокойно работаете. Под ластовицу. Если нужно, вырезаем, естественно, деталь ластовицы. И смотрите, так, верхний срез, он у меня уже с учетом припуска. Обязательно делаем припуск к середине спинки, к середине задней детали. Потому что вот только один шов у этих трусиков вот здесь будет. И будет еще шов ластовицы нижний. Два шва, девочки, да? Трусики, два шва. Все, вот таким вот образом у нас получился крой. У меня есть Эластичная тесьма, которой я буду обрабатывать трусики. Можно еще добавить какое-то кружево в отделку, например, но это вот у меня ваза, да, которая вот не должна быть видна там под бельем, под одеждой, то есть только-только могу обработать при помощи вот этой вот эластичной тесьмы. И то я, наверное, обработаю только вверх, потому что микрофибра очень хорошего качества, посмотрю вырезы для ног обрабатывать не буду, они у меня будут бесшовные, потому что я не люблю резинку, она врезается и не очень удобно. Вы делаете, как привыкли, как вам хочется. Очень много информации на моем канале, как пришить эластичную тесьму, как выполнить боковой шов или как работать на оверлоке. Также вся эта информация подробно есть в платных курсах, вы у меня очень много их ну, приобретаете. Поэтому сейчас по мановению, да, вот так вот по щелчку трусики будут готовы, мы посмотрим, что у нас получилось. друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось. Мне очень нравится такая модель трусиков, ее очень легко и просто сшить, и смоделировать, естественно. Посмотрите, насколько тонкая вообще у меня здесь микрофибра. Я обработала только верхний срез эластичной тесьмой, вырезы для ног оставила без обработки, потому что, ну, допустим, мне так не, не неудобно, а сама микрофибра хорошая, она не будет не закручиваться, не размахриться. Так вот, боковых швов нет. Посмотрите, все ровненько, чистенько, гладенько. Есть аккуратный тоненький шов а, только посередине задней детали. То есть вот такие трусики вы можете шить как базовую модель, то есть вот без всякой отделки, только под одежду, чтобы можно носить их было на каждый день. А также, когда мы шьем, например, купальники, и задний шов можно как-то по-другому обыграть. Может быть, тесьмой, может быть, здесь сделать сборку. Кстати, как моделировать я потом покажу в следующих видео, когда мы будем проходить уже эту тему. Вот, так что вот такая вот базовая, простая модель. Пользуйтесь, шейте и оставайтесь со мной на нашем канале. С вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. До встречи на следующих видео.